Добрый день, уважаемые югорчане! Как и обещали, рассказываем о том, как у нас в округе проводится работа по подготовке лечебных учреждений к повышению числа пациентов с респираторной вирусной инфекцией и к их возможному поступлению с пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня мы в Нижневартовске, Нижневартовская окружная детская больница. Здесь есть специальный инфекционный корпус, в котором могут получает лечение 64 пациента одновременно. Во время повышения эпидпорога этот корпус будет использоваться как для лечения детей, так и для лечения взрослых. Сегодня на 64 поеха 23 пациента. То есть число свободных поек достаточно. Мы сейчас с вами в палате реанимации. Здесь новое оборудование, новое кровать, новые кровати, новые аппарат искусственной вентиляции легких, которые подготовлены специально для... Используем в том случае, если пациентов будет больше. Из всех тех пациентов, которые здесь сегодня находятся на лечении, двое пациентов с легкими признаками вирусной инфекции, которые вернулись из-за рубежа, и они проходят углубленное дополнительное обследование, чтобы мы могли понимать, это коронавирусная инфекция или нет. Но тем не менее, их состояние удовлетворительно, и на сегодняшний день признаков именно коронавирусной инфекции нет. И вместе с руководством больницы полностью прошли, осмотрели сегодня корпус, да, он готов к приему пациентов. Что еще хочется сказать? Согласно тем нормативным документам Министерства здравоохранения, которые были утверждены 19-20 марта, те пациенты, которые вернулись из-за рубежа, и у них есть признаки вирусной инфекции, легкого течения, они могут продолжать наблюдаться дома. То есть, если вы вернулись из-за границы, если у вас повысилась температура, кашель, необходимо вызвать врача домой. И если это ребенок, то педиатр, если это взрослый, то участковый терапевт, они осмотрят на дому и примут решение, нужна или не нужна госпитализация в этом случае. Будьте здоровы, не болейте. Соблюдайте правила личной гигиены и избегайте тех мест, где много-много людей собираются одновременно. Спасибо.